И пробую мед Офигеть, даже звуки разные Капец Блин, это всего лишь первый снапшот Я даже не представляю, что будет дальше Всем привет, сам Лев И сегодня, ребята, я продолжаю играть в Minecraft. И сегодня мы рассмотрим снапшот Для майкрафт 1.15 И как вы видите, это обновление Для пчел, точнее, это пока что Снапшот в принципе, давайте начнем, да, в принципе, давайте я сейчас, хотя подождите, ну-ка, давайте я проверю, нет, я пока что перейду в креатив, да, и расскажу немножко вот про этот снапшот, да. В принципе, с чего мы начнем? Начну с того, что, во-первых, обновление, вот это оно очень достаточно, ну, такое масштабное, с одной стороны, потому что, во-первых, пчёлы вообще не ожидал, то, что они в Майнкрафте когда-либо вообще появятся, Никогда их не ждал, но все-таки они появились. Пчелы, они добавят больше природы в Майнкрафте, так сказать. То есть, э э если я захочу украсть у них мед, они будут также нападать, да. В принципе, они, видите, сейчас, э ну, я не знаю, зайдет или нет, видите, у него пыльца сзади, да. Э э и они как бы цветы опыляют и возвращаются в улей. Да. Вы, наверное, спросите, как их э, приманить к себе, и как их разводить, и все такое. Да, это все можно сделать цветами. Я так понимаю, что любыми они на меня сели. Ну, они слишком большие. На самом деле они не на меня сели, потому что они же не могут в воздухе сидеть. Они не зависли, если что, да. Ладно, это очень странно. Хорошо, вот, кстати, вот это мед, да, три бутылочки. У меня есть ножницы, самые обыкновенные ножницы, я э, нажимаю правой кнопкой и забираю как раз три этих самых соды, и они, блин, все вылетают, вот они, кстати, еще выпали, так, давайте убегать от них, потому что они меня сейчас убьют, мне кажется, если я, конечно, в креатив не успею зайти, а я успел зайти в креатив, аж в пустыню, блин, улетела. ладно, хорошо, э, вот, видите, как они агрессивно на меня сразу стали нападать, потому что я их, у них мед украл, да, и вроде как его вернуть назад ни никак нельзя. Ну, в принципе, понятно, да. Э давайте покажу вот блоки, как это выглядит, когда э пчелы как бы разжились в этом улике. Потому что поначалу свой скраченный будет вот так вот выглядеть. Да. Э -э и вот, в принципе, они со временем сюда будут залетать, и вот такой вот улей станет. Э, э, и потом они будут сюда завозить мед, и так можно делать бесконечно. Целую пасеку целые, я не знаю, районы э, заселять, да. И вы, наверное, сейчас спросите, почему у меня тут такая мини-ферма какая-то. Ну, просто тут можно что-нибудь посадить сейчас, да. Э, зачем я это сделал? Я вам сейчас покажу. Во-первых, благодаря этому... Э, то что они сейчас будут э, цветы опылять вот давайте вот она сейчас опылит будет видно она если здесь пролетит то она э, с пыльсой пролетит то тогда это будет как костная мука работает то есть э, растения начнут быстрее вырастать да давайте подождем она крутится да я не знаю ей нравится и вот как-то так все хорошо О -о -о -о -о -о! стоять стоять вот у меня цветок смотрите смотрите видите пыльца тут давайте а, пролетай пролетай и. О, о, видите, видите? Растет, растет, смотрите. Это, о, давай, давай, давай. Блин, в воду попадает. И то есть, я так понимаю, то, что это бесконечно так может делать, будет как у нее пыльца бесконечная. Я не знаю, может быть, в будущих снапшотах у нее не бесконечно пыльца будет. Ну да ладно. О, видите, она прям пыляет, и вот тут уже немножко выросло. Следующее, что я хотел показать, во-первых, крафт я вроде как вам уже показал, э, не помню, вроде как показывал, да. Ну, если нет, то вот, в принципе, крафт, 6 досок и как бы 3 соты. Так вот, диспенсер, в принципе, давайте попробуем этот баг сделать, и как бы вот так вот мы нажимаем, и видите, мед вроде как закончился сразу с одной бутылки, и... Вот, видите, вторая у меня уже, то есть, вот, смотрите, я вот нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, и мед бесконечный, только главное, чтобы они один раз сюда мед засунули, и чтобы видно все было, да, вот, смотрите, сколько у меня меда. то есть, вот, давайте я вам еще раз покажу, что-то, во-во-во, видите, вот, давайте отойду. И видно то, что мед как бы копится. Вот видите, сколько бутылок. Короче, ребят, вот такой вот бак. В принципе, пока что можно им пользоваться, можно не пользоваться, чтобы было честно, да. Можно вот кучу вот таких вот штук вот сделать, да. И просто куча меда иметь с этого, да. И будет все, ребята, круто. Будет своя пастика. Так, давайте я, короче, мед выпью. И здесь, естественно, другой звук. И, как видите, у меня сердечки тоже достаточно быстро восстанавливаются, и, как бы, это даже, наверное, лучше с золотой морковью будет, потому что достаточно неплохо так восстанавливает этот мед, то есть его можно пить э, чуть ли не бесконечно. Забыл сказать, вот, кстати, у меня выпало достижение, только что, как бы, провеял, забыл, короче, вам сказать то, что если, ну, найти две пчелы, и, как бы... Их можно вот так вот, короче, приманивать, и они будут родить своего ребенка, да, также и с животными. Ну, то есть, то же самое, только цветами это работает. То есть, как с пшеницей, с коровой, там, все, явечками, и, и все на свете. Вот как-то так и работает. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Блин, случайно. Да, случайно, пацаны. Они крутятся как на Смотрите, смотрите, крутятся, крутятся. А, нет, это вещи пьют. Блин, во-во-во. Сейчас, сейчас. Кадах, кадах. Во-во, видите, крутится. Пытается жалом меня убить. Короче, ребят, все. Спасибо за просмотр. Всем пока, короче. удачи. увидимся в следующих видео. Надеюсь, я не успокоюсь сегодня, когда. А если я вернусь. Ну, не по идее. Фух. Ладно, все. Это я не знаю, зачем сделал. Все. Спасибо всем пока, короче. Да, все. Пчелы, Саян, пчелы, пчелы, пчелы, пчелы, пчелы. Давайте я вас буду вас нажать. Лесенько. оп, Оп, оп, оп. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. Будут маленькие пчелы. Все, всем спасибо, короче. Вы меня поняли. Все, пока. Пока, пока, короче.